Полистирол-бетонные блоки сочетают в себе достоинства самых разных строительных материалов. От бетона он взял прочность, от древесины – легкость обработки, от пенополистирола – высокие звука и теплоизоляционные свойства. Производят этот универсальный материал в компании Пластблок. На данный момент на складе идет активное накопление продукции, а значит, когда начнется строительный сезон, материала хватит всем. Пластблок – одна из немногих компаний по производству полистирол-бетона, которая постоянно совершенствует свои технологические процессы. Доказательством этого стало появление на свет нового блока, полученного методом распиловки в заводских условиях. Изготавливают пеленый блок на высокоточном оборудовании, что позволяет добиться практически идеальной геометрии. При укладке такие блоки плотно прилегают друг к другу, швы получаются тонкие, а значит и тепло в доме будет сохраняться дольше. Гладкие поверхности позволяют выполнить кладку с минимальным расходом клея, что позволяет неплохо сэкономить. Кстати, толщины стены в 40 см вполне достаточно, чтобы вообще отказаться от утеплителя. На этом пластблок не останавливает свое технологическое развитие. Не за горами появление фрезерованного блока с гребневой системой, благодаря которой мостиков холода не будет как таковых, да и монтаж дома упростится в разы. Но и это еще не все. Пластблок готовит к выходу в свет новый материал из полистиролбетона, который приятно удивит строителей. Но о нем мы расскажем в одной из следующих программ.